Крещение во имя Троицы. Вольфганг Шнайдер Часть 3 Дополнение от канала ByFace Стихи Писания, которые показывают, что крещение должно происходить только во имя Иисуса Христа. Тексты, параллельные к Матфея 28, 19. В Евангелии от Марка, и сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Марка 1615 16. В Евангелии от Луки, и проповедано быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.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 Два, ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Деяние восемь шестнадцать Три, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Деяние 10:47 семь Четыре, он сказал им, во что же вы крестились?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 призвав имя Господа Иисуса. Деяние 22:16. 6. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса? Ремлянам 6:3. 7. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто что я крестил в мое имя. 1 Коринфян 1, 13, Косвенные свидетельства, указывающие на крещение во имя Иисуса Христа Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа,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 и многие из коринфен, слушая, уверовали и крестились. Деяние 18.8 Ибо так заповедал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасении до края земли. Деяние 13.47 Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяние 4:12. «Потому Бог и вознес его высоко, и даровал ему имя всех иных имен превыше. Дабы все на небесах, на земле и под землей колени свои преклонили пред именем Иисуса, и во славу Бога Отца, всякий язык провозгласил Господом Иисуса Христа». Филиппийцам 2, 9, 11.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 так и нас ныне, подобное всему образу крещений, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра 3, 21. Ибо все мы крестились в одно тело. 1 Коринфянам 12, 13. Другие действия во имя Господа Иисуса Христа.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 Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. Луки один двенадцать. И будете ненавидимы всеми за имя мое Луки один семнадцать. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Деяние девять шестнадцать. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете. Что плачете и сокрушаете сердце мое. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Деяние 21.13. И пребывал Он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Деяние 9.28 сказал громким голосом, тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа, встань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить. Деяние 14.10. Человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Деяние 15.26. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня. А что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Деяние три шесть восемь. Петр сказал ему, Эней, а. исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал. Деяние девять тридцать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 в Библии, в книге второзаконии сказано. Показания одного свидетеля не могут считаться достаточными для обвинения кого бы то ни было, в каком-либо преступлении, провинности или совершенном грехе. Любое обвинение законно, если его подтверждают два или три свидетеля. Второзаконии 19.15 в современном переводе. Также Павел говорит. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Второе Коринфянам 13, один В Иоанна написано. Двух человек свидетельство истина. Иоанна 8, 17. И Матфей дополняет. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей, подтвердилось всякое слово. Матфея 18.16. Для принятия какой-либо фундаментальной истины нам также необходимо как минимум два свидетеля, а также единство этой истины во свете всего Писания в целом. У нас есть только один «свидетель», то есть один текст, вызывающий большие сомнения, говорящий о крещении во имя Отца, Сына и Святого Духа, который записан в поздних копиях Матфея 28:19. Это якобы повеление Христа, которое не Сам Иисус, ни один из апостолов, никто либо из Первоапостольской Церкви и ни один из верующих во всей Библии ни разу не исполнил это сомнительное выражение является ключевым и, по сути, единственной базой для синкретизма язычества и христианства понятие о ложном, якобы библейском, триедином Боге. И в то же время у нас есть множество текстов-свидетелей, подтверждающих, что крещение должно совершаться во имя Иисуса Христа. Что гармонирует с самой краткой сутью обряда крещения, его символизмом, учением Христа и апостолов, а также целостно с учением Библии. Выбор, какую сторону принять, остается за каждым из нас.